Да? Прошу, прошу. Невозможно жить без мечты, невозможно без еды, без воздуха, но с тех пор, как у меня есть ты, для меня нет ничего невозможного, даже если самый злой рептилоид нас пугает жуткой плазмой и лазером. Разжигаешь ты мой киперболоид И трагедия становится праздником И пусть днем враги нас с огнем Ночь на траве стаи бешеных псов Лишь бы знать, что завтра будем вдвоем Лишь бы знать, что целый день проведем Без трусов вместо тысячи слов Не считай ни минут, ни часов Без трусов между двух полюсов Любовь, любовь, любовь косяк, снова песню не берут на радио Все у нас не то и не так Но у меня есть непреложное правило Быть с тобой всегда и везде И пусть рухнут популярности акции И что там не писали вилы в мутной воде У тебя я буду в жесткой ротации Без трусов Тысячи слов и не считай ни минуты часов, без трусов, Между двух полюсов Любовь любовь любовь Без трусов Чел